Манки. Всем привет! В этом видео я быстро расскажу о Сюджи Ханме. Из аниме и манки, так иски мстители. Не так уж и важно, кто я. Я сейчас командир Мебиуса. Ханма. Ханма, Временный командир Мебиуса. Ханма был известен в своих краях как Бог Смерти, поскольку давал всем люлей на районе. Кисаки, узнав о Ханме, предложил ему стать инструментом для своих целей, а в свою же очередь Ханма согласился, поскольку обычные драки были уже неинтересны, и верил, что Кисаки устроит отличный цирк. Ведь я теперь могу собственноручно прикончить непобедимого майки! Ханма довольно высокий для своего возраста. 16 лет, рост 1 метр 92 сантиметра, а вес 72 килограмм. У него черные волосы с отвлечённой прядью посередине. Прическа выбрита полностью, с укладкой основной капны волос вверх. В левом ухе кроется длинная золотая серьга. Канзи, преступление и наказание, вытатуировано на его левой и правой руках соответственно. В настоящее время, когда он является администратором Тосвы, Ханма изменил прическу на более расслабленную. Он также надевает костюм и жилет в светлую полоску, галстук и круглые очки. Согласитесь, этот образ сделал из некогда жестокого хуликана, делового и довольно статного мужчину. В последней временной шкале его волосы стали длиннее, закрывая один глаз, обведенный темными кругами, что свидетельствует о недостатке сна. Он носит толстовку с надетым на голову капюшоном. Характер Ханма на первый взгляд можно охарактеризовать как бандит со стажем. Однако, он является довольно хитроумным, но наивным пареньком. Его единственная цель в жизни – найти веселье. Пока он может развлекать себя, парень мало заботится о последствиях или сопутствующем ущербе, которые причиняют его действия. Ханма также жесток, охота наслаждается насилием и принимает активное участие в планах Кисаки. Также наслаждается хаосом, вызванным их преступлениями. Ханма сильный боец. Он может в одиночку снести небольшой отряд. Что его выделяло, то это его уносливость. Доркину потребовалось большое количество ударов, чтобы победить Ханму, поэтому Доркин дал ему прозвище зомби. Ты зомби что ли? Ханма мог заблокировать фирменные удары Майки и оставаться практически невредимым. Ну, что ты пристал, Ханма, конечно, слабее доракина и Майки, но может их измотать и дать хороший отпор. Интересные факты, согласно официальной книге персонажей: его особое умение ломать людям зубы. У Ханмы отличное кинетическое зрение, благодаря которому он не получает прямого попадения от ударов человека. Получается, майки не человек. Человек, которого он уважает или которого восхищается, пожилые люди, которые его лечат. Его мечта имеет 100 рабов, которые будут делать за него все от подъема до отхода ко сну. Всем пока!